Компания «Супротек» за 15 лет своей деятельности добилась действительно впечатляющих результатов. И как большинство крупных компаний, выпускающих действительно качественную и популярную продукцию, по мере своего развития сталкиваются с появлением на рынке подделок. В свое время у компании «Супротек» были подражатели, которые пытались создать аналогичный продукт, но в случае с трепетехническими составами сделать это крайне сложно, ведь за вот этим осадком на дне банки стоят десятилетия, исследований, огромное количество научных трудов и испытаний и, конечно, сотни тысяч обработанных автомобилей, станков и промышленного оборудования. И то, что на рынке стали появляться подделки, факт, конечно, неприятный, но, к счастью, отличить контрафактную продукцию от настоящей довольно просто. Содержимым оригинального флакона является прозрачная жидкость и осадок серо-зеленого цвета. При размешивании жидкость приобретает также серо-зеленый цвет. А в течение 4-5 часов активный минерал снова выпадает в осадок, и жидкость принимает первоначальный прозрачный цвет. Следующей отличительной чертой является наличие на упаковке номера партии и даты производства. Теперь сравним контрафакт с оригинальной продукцией. Содержимым контрафактного флакона является непонятная субстанция грязно-черного цвета. На контрафактном флаконе присутствует рифленая шкала, которая отсутствует... На оригинальной продукции. Также можно заметить, что контрафактная продукция имеет более высокую крышку. На оригинальном флаконе под крышкой есть обязательно буртик. Также отличается упаковка контрафактной продукции. Сама коробка выполнена небрежно, отличается цвет, размер и толщина шрифта. Чтобы максимально обезопасить себя от подделки, мы рекомендуем приобретать нашу продукцию в розничной сети. Наша компания имеет более 8000 точек по России и ближнему зарубежью. Вся информация по розничным точкам, дилерам, представителям по регионам есть на нашем сайте супротек.ру. Также вы можете воспользоваться интернет-магазином, пройдя по ссылке на нашем сайте. Внимание! Изготовление и реализация контрафактной продукции преследуется по закону.